Мне нравится, что я реки слов на Стошке, да. и что у него есть пенни Мне... Не... О, это тоже мне нравится. Но мне не нравится, что не ездит его автобус. Мне не нравится, что не, не знаю, автобус. Заехал на ластовку с 16 котами. Мы на диком лосе шестый под нами. Я купил китикет, да себе кит. Как скушать, как делать треки? Я отвечу для вот так. Просто нужно вдохновение. И немножечко терпения. Две радуги в окне, три подружки вот ответ. За что у тебя абсолютно ничего этого нет.